Было это давным-давно, в незапамятные времена, когда еще были кожаные рубли и деревянные полтинники. Эту историю рассказал моему прадеду, его прадед, а тот моему деду, дед моему отцу, а отец мне, ну, а я вам жил был и не тужил. Федор Шуйский, он то и приметил, что если вскопывать огород по часовой стрелке, то урожай повышается в разы. С тех пор этот метод нарекли методом Федора шуйского, сокращенно федшуйским. Но, как обычно, китайцы слимзили нашу технологию и теперь выдают ее за свой фен -шуй. Вот теперь и вы это знаете,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 С тех пор этот метод нарекли методом Федора Шуйского, сокращенно Фед Но, как обычно, китайцы слимзили нашу технологию и теперь выдают ее за свой феншуй. Вот, теперь и вы это знаете.